Прядущий, будущий православный царь России придет, если достаточное количество человек об этом просит Бога. Нам всем нужно помнить про один из главных законов – свобода воли. Лучший вариант молитвы для того, чтобы Бог дал такого нового политического лидера – это молитва оптинских старцев. Вы можете молиться, как вы хотите, то есть так, как вам удобнее, как вы привыкли. Однако всем нужно понимать простые вещи. Мы должны общаться, обращаться к Богу или даже запрос, или делать запрос в ноосферу, находясь в правильном психоэмоциональном состоянии. Человеку нужно войти в транс. Что за бред полный? Хочешь, чтобы царь пришел, просто не будь козлом. Как же тобой можно править, если ты козел? Как же тобой можно править, если ты ничего из себя не представляешь? Или ты хочешь, чтобы ничего из себя не представляя, к тебе пришел человек, который из себя что-то представляет? Или ты хочешь, чтобы вот все так за тебя все поменяли, за тебя все сделали, за тебя все подумали и решили. вот Просто дайте мне, скажите, что мне делать, и я это буду делать. Ну, пускай так. Но только как же ты будешь выполнять то, что тебе говорят, если ты не можешь сделать то, что ты должен? Как же ты жить собираешься, если ты народ мой, живешь до сих пор в грязи, если тебе нравится в грязи жить, если тебе нравится морально нищим быть. Я не говорю о том, что люди плохие, я говорю о том, что долгие годы из нашего сознания потихоньку решительно вымывали понятие о том, кто такой Бог, и что такое державность, что такое Монархия, что такое власть в целом? Десакрализировано ныне понятие о том, что является о том, чем для народа является власть. Потому как мы не можем себе представить и понять ту высоту, великую высоту духовной значимости и нравственности нашего народа, частицей которого мы состоим. Ты часть народа, человек. Ты глава семьи. Ты мать. Ты врач. Ты учитель. Ты человек. Живи осознанно. Живи осознанно для того, чтобы к тебе могли прийти те силы, которые помогут тебе и дальше жить осознанно, чтобы никто не мог тобой помыкать и командовать в неблагонамеренных целях. Я думаю, каждый, каждый для себя прекрасно осознает ту значимость и высоту духовных качеств того человека, который скоро явится у власти. Вот. И пока ты, пока ты наблюдаешь за моими роликами в ютубе, пока ты смотришь данные видео, пока ты все это делаешь, просто наблюдая за тем, кто я такой и что я говорю, не будь безучастным, сделай что-то для своей страны. Что именно мог бы сделать для своей страны сегодня или могла бы сейчас? Ходите в церковь. Ходите в церковь. Слушайте тому, чему вас там учат. Не слушайте вот эту вот пропаганду псевдоправославную, псевдоправедную и псевдохристианскую, которая говорит, что в церковь ходить нельзя. Это не так. Если мы не будем ходить в церковь, если мы не будем участвовать в ее божественных таинствах, таких как главных и основных, исповедь, причастие, соборование, миропомазание. Если мы не будем участвовать в данных церковных таинствах, то тогда чего нам ждать в своей жизни? Мы и дальше будем сквернословить, то есть ругаться матом. Порой некоторые, я не знаю, может быть кто-то уже перестал разговаривать матом. Может он стал уже ругаться матом. Это тебе хотя бы уже маленький плюсик. то что ты уже не разговариваешь матом, а просто ругаешься матом. Может глядишь, а вот и поменяется в твоей речи что-то, и ты перестанешь э, ругаться даже матом. Перестанешь считать себя центром вселенной. Перестанешь считать себя э, Каким-то важным человеком, а других остальных, которых, ты, по твоему мнению, не, не должны считаться важными. Ты вот так вот можешь оскорбить, вот так вот можешь презирать, вот так вот можешь возноситься над ними. И вот так вот можешь гордиться над этими людьми. Не стоит этого делать. Чем меньше мы грешим, чем меньше мы посылаем в пространство вокруг себя негативную энергию, как сейчас модно говорить. Хотя на самом деле это просто сила такая, это сила такая, это духовность, это духовный мир. Вокруг человека, вокруг человека находится... его свет, как бы, я не знаю, как как под, как это объяснить, как бы это лучше рассказать. Ну, вокруг человека, вокруг человека, в пространстве вокруг человека находится, как бы, информационное некое поле, если так можно сказать. А по сути, это просто э не аура даже. Дух. Вот самое подходящее слово для этого. Чистите свою речь, чтобы там не было никаких вот этих вот, знаете, оккультных названий, никаких вот этих новых вот этих вот заумных слов, никаких терминов, терминологий, никаких там интропронисательностей или что-то в этом роде. То, чтобы речь была чиста и, самое главное, проста. Чтобы не было заумности, чтобы не было высокомерия в речи, чтобы не было никаких таких слов, которые э, показывают твою лично, твою политическую осознанность, либо осознанность в том предмете, о котором ты рассказываешь. Это называется скромность. Наши политики, всегда, наши политики будут скромными. Наши депутаты которые перестанут называться депутатами, они станут более духовно-моральными, более развитыми, потому что они будут набираться среди тех людей, которые одобряют действия царя. Они могут сомневаться в правильности его решений и все такое, но они их будут исполнять. И одним только этим спасутся. Одним только этим спасутся. Следует отметить, что сейчас все решения в политике и экономике принимаются со стороны теневого эго тех людей, которые стоят у рычагов власти. Выражаясь религиозно, сейчас все решения и законы продиктованы не Богом, а дьяволом. То есть теневой стороной личности человека, его эгоизмом. Изменить сложившуюся ситуацию вполне возможно. Это не фантастика и не иллюзия Эффект, эффект э, групповой молитвы известен давно Эффект групповой молитвы Во всех культурах и религиозных традициях известен давно Поэтому не ленитесь И начинайте молиться Как можно чаще Ведь это так, так просто Это так просто И максимально эффективно Время пришло и раз вы читаете эту статью, то вас сюда привел сам Бог. А если ты смотришь на меня, если ты смотришь мои ролики, если ты участвуешь, то тебе это тоже защитится. Тебя тоже сюда привел Бог. Потому как я свои действия, свои дела – Касательно других людей, касательно других людей. Особенно если это рассчитано на широкую публику, на широкую массу. Я всегда делаю, во-первых, с молитвой. Во-первых, с молитвой. Во-вторых, с благословением Бога, который дает это благословение. Но делать то, что я делаю. И в-третьих, со смирением. Раньше я мог это делать без смирения. В моих предыдущих роликах это, это Явно видно, что раньше я мог что-то делать без особого смирения. Сейчас это как дисциплинарный столб человека, смирение. Всем я желаю наилучшим образом осознать самого себя. А Булки, потом книги, веги, потом знания, потом глаголь, потом, чтобы ваши слова, ваша речь была богодухновенной. Азбуки, веги, главы, азбука, азбука. Я хочу, чтобы вы все, я хочу, чтобы каждый, кто меня смотрит и слышит сейчас, я хочу, чтобы каждый прямо сейчас не ставил лайк, не комментировал мои видео, а сказал сам про себя, Господи, помилуй, Господи, сохрани, Господи, помоги будущему русскому православному грядущему царю занять свое место в этом обществе так, как этого хочет Бог. И чтобы этот человек помог нам. Чтобы Ты, Боже, Господи, помог нам через этого человека. Если ты поможешь одному, а если я помог одному человеку, это не, не, не, не высказываемая, получается. Какая-то это уже благодать. Это уже счастье для меня лично. Если я кому-то одному хотя бы помог, это уже счастье. Вот такие мои моральные принципы. Помощь, взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, смирение, кротость. Целомудрие. И праведный днев. Праведный днев. Красивая форма, ведь да? Красивая же форма. Старший прапорщик музыкальный на полка. Оп, оп, оп, оп. Ладно, не буду вас утруждать, и так уже много насмотрели уже. 14 минут 35 секунд. Неужели вы это выдержали? Вы просто герои. Поздравляю вас.